Традиционно напоминаю нашим, может быть, случайным зрителям или просто кому-то, кто решил смотреть нас почему-то не с самого начала, что все-таки желательно начать с самого первого видео, так называемый видеопролог, где все о чемпионате доступно объясняется, даются вводные данные. Ну и, конечно, можно посмотреть предыдущие серии о прошлых гонках. Ну а сегодня у нас на очереди легендарная старая кирпичница «Индианаполис». Правда, конечно, не Индианаполис 500, это тоже было бы довольно занимательно, а всего лишь гран-при США формула 1 образца 2005 года. В реальной Формуле-1, как вы помните, это было довольно-таки фарсово, если позволить такое выражение, гонка из всего шести машин. Ну, а у нас, конечно, будет нечто поинтереснее, нечто иное. Ну и, собственно, давайте узнаем, посмотрим, что именно. В чемпионате у нас лидирует Богдан Холошевский, но Алексей опарен всего в двух очках. Юрий Воронов тоже неподалеку. Разборки борьба за титул продолжается. Может быть нас удивит сегодня кто-нибудь еще. У нас сегодня вновь есть несколько дебютантов на трассе. Что из этого всего получится, как обычно, мы узнаем после того, как немного поговорим о трассе. Легендарнейший Индианаполис Спидвей, также известный как Просто Инди, Старая Кирпичница и Мекка Моторспорта, был построен в 1909 году к северо-западу от столицы американского штата Индиана. После чего и по сей день является ареной гонки 500 миль Индианаполиса. Помимо этого, в разные годы на различных конфигурациях тут проходили гонки Формулы-1, Мотогибби, Наскар и Индикар. Ну а интересующая нас версия трассы для Формулы-1 появилась в 2000 году и приняла у себя 8 гонок чемпионата. Автодром часто характеризует выражением «две трассы в одной», и это не случайно. Сверхскоростной фрагмент овала, на котором пилоты непрерывно едут газ в пол свыше 20 секунд, сочетается с медленным инфилдом, на некоторых участках которого скорости порой сопоставимы с в Монако. Подобный контраст, разумеется, требует тщательных поисков компромисса в настройке болида. Нагрузка на тормоза тут не так уж высока, а вот поддерживать приемлемую рабочую температуру двигателя в инфилде после прохождения бэнкинга и стартовой прямой весьма непросто, особенно находясь непосредственно позади болива соперника. На протяжении всего чемпионата важной проблемой оставался поиск идеального сервера для проведения соревнований. В разное время свои услуги организаторам на этом оптище предоставляли такие пилоты, как Виктор Каменнов, Юрий Воронов, Антон Плешков и Александр Никишин. Увы, их возможностей все равно не хватало, и разнообразные глюки и лаги периодически становились причиной аварий, столкновений между пилотами, а иногда и скандалов. Примеры можно найти почти в любом из предыдущих этапов. Перед гонкой в США свои услуги в качестве сервера предложил Дмитрий Семкин. До этого он уже показывал отличные результаты на небольших тестах между этапами, но участников там было мало, и полноценной проверкой это назвать трудно. Богдан Холошевский, напомню, являющийся одним из организаторов VFOC Back in History, Заручившись одобрением большинства пилотов, единолично принял кандидатуру Семкина и именно на серве Дмитрия прошла эта гонка. Проблема в том, что решение было принято всего за 15-20 минут до старта и в противовес категорическим возражениям Алексея Апарина, еще одного организатора, который призывал не менять коней на переправе столь поспешно и без особой причины. Он не был услышан, и этот момент стал поворотным как в гонке, так и во всем чемпионате. Ну а пока вашему вниманию представляются результаты самой плотной квалификации в сезоне. Пересевший на одну гонку за руль Уильямса Холошевский берет Пол, проехав круг всего на две тысячные секунды быстрее пилота Феррари Дмитрия Загоруйко. Со второго ряда свою третью и последнюю гостевую гонку начнет Александр Кривенко на Тойоте. Прямо позади него дебютант Илья Соболев на Заубере. Оба проиграли лучшему времени менее двух десятых. Далее в 52 сотых секунды отставание еще одна Феррари под управлением Юрия Воро. Мини секунды Богдану проиграли также Дмитрий Семкин на залбере и Антон Плешков на Рено. Не вписались в общую плотность результатов дебютант Степан Липунов на Тойоте и Артур Бареев на Бархонде. Вылетев в 11-м повороте на единственном квалификационном круге, замыкает пелетон Алексей Апарин. Никита Богданков на Джордане, Александр Никишин на Уильямсе, Алексей Ермаков на Макларене и Евгений Баринов на Рено стартуют из боксов. Погасли огни. Чуть более уверенный старт удается Соболеву, и пока он слегка опережает Кривенку. Пилот Тойоты, однако, уже в первый поворот входит вторым. Загоруйка третий. На втором вираже Воронов слегка задевает Соболева, и тот вылетает. Далее Плешков, Бореев, Липунов. Откатившийся назад Семкин, и лишь позади него теперь Соболев. Разбит болит опарина. Алексей, казалось бы, стартовал очень осторожно и ни затем не гнался. Но это ему не помогло. Гонка для него закончена. Никишин не справляется с прессингом в плотной группе стартовавших из боксов и после вылета в первом повороте вынужден занять последнее место. Первые пятерки без изменений. А вот за Плешковым теперь Ляпунов и Семкин. Где-то на пути к финальному сектору разбил машину Бореев и теперь едет в боксы. Продолжить заезд он так и не смог. Итак, вот он на своем десятом месте. Гонка стартовала, но Алексей Парин стоит. Он очень медленно трогается, видимо, специально для того, чтобы избежать каких-то столкновений, но он все-таки... Ударяется обо что-то. Видимо, это очередной лаг, коих мы уже в, в нашем чемпионате видели множество. И в результате Алексей Апарин ломает себе подвеску, остается без колеса и переднего антикрыла, Но на самом деле передний антикрол это не так уж важно. И он действительно сходит еще до того, как э, пилоты, стартующие с его покидают. Калашевский уже привычно начинает отрываться. Чуть позади него Кривенко, и это не менее принципиальная дуэль, чем если бы на его месте был опарин или Воронов. В прошлом Александр с Богданом неоднократно соперничали в гонках других чемпионатов. От пилота Тойоты не отстает пара Феррари, который Воронов пока не может, либо не хочет, опередить за горуй. Далее неподалеку ехал Плешков. Но вскоре стал проигрывать больше, и в итоге стал лидером своей подгруппы, в которую также вошли Липунов и Семкин, а их всех уже догнал Соболев. Среди стартовавших Спитлейна новые перестановки. Никишин вновь опередил всех, кроме Богданкова, а Баринов и Ерпаков поменялись местами. Еще до этого за кадром, уступив обоим зауберам, сейчас Лепунов еще и вылетает в первом повороте, что лишает его возможности попытаться отыграть упущенную. Его напарник все еще не может уехать от дуэта горцующих жеребцов, но в целом пока уверенно едет на втором месте. Расправившись с Лепуновым, пилоты Заубера во главе с Сёмкиным сейчас начинают прессинговать Плешкова. Финальная группа потихоньку начинает растягиваться, но порядок пилотов в ней пока прежний. Через некоторое время за кадром что-то одновременно случается с Богданковым и Никишином. Возможно, они просто столкнулись друг с другом. Став новым лидером группы, Евгений Баринов догоняет и проходит Ляпунова, который совершает все больше ошибок и вскоре пропускает также и Ермакова. Никишин тем временем стал первым в этой гонке круговым. Семкин открывает волну пидстопов, но в его случае остановка вовсе не плановая, у Дмитрия нет переднего антикрыла. Потеряв много времени, пилот Заубера теперь занимает предпоследнее место, опережая лишний Кишин, который, к слову, сейчас пропускает на круг все еще сражающихся исключительно между собой пилотов Феррари. Флешков, похоже, смог переломить тенденцию и теперь наоборот отрывается от Соболева. К тому же Илья порой допускает небольшие ошибки в пилотаже. В начале секции бэнкинга Богданков начал атаки на Липунова, но тот начал очень агрессивно и опасно пересекать трассу перед Никитой. Это быстро приводит к столкновению. Более того, на торможении перед первым поворотом Степан вновь ударяет Никиту. С большим трудом избежать эту разборку пытается Кривенков. В конце круга пилот Джордана едет на ремонт. К пит также готовится в Феррари. Это Загоруйка. Его дозаправка, разумеется, проходит намного быстрее. Дмитрий успевает выехать перед Плешковым. То есть, по сути, он уступил лишь напарнику. Ревенко сломал антикрыло и, похоже, все-таки по вине напарника. Поведение триумфатора, прошедшего накануне этапа клубной гонки в Бразилии 73, в этот раз трудно назвать адекватным. Александр, впрочем, и так скоро должен был ехать на пидстоп, так что менять стратегию ему не придется. Да и потеря времени оказалась ниже ожидаемой. Воронова он, конечно, пропускает, но вот Загоруйка по-прежнему остается позади. Дмитрий, к тому же, пока не может с полными баками оторваться от Плешкова. На выходе из Бенкинга Соболев ощутимо прикладывается к стене, но продолжает движение. Антикрылья на своих местах. Новый круговой для лидера гонки. На этот раз это Алексей Ермаков. Холошевский пока не спешит в боксы. Баринов атакует и успешно проходит Соболева в восьмом повороте. В этот же момент у них за спиной вылетает Богданков. Виртуальным механика Джордана все же не удалось ничего сделать с повреждениями полученными в аварии с Липуновым. Никита решает прекратить борьбу. Никишин опережает Семкина в первом повороте. Получив оперативный простор, Воронов в лучших традициях Михаэля Шумахера взвинчивает темп, а после едет на пидстоп, с которого выезжает уже впереди своего напарника. Сёмкин за кадром смог контратаковать и пройти Никишина обратно. Попутно они оба обогнали Лепунова, что сделало антигероя этой гонки последним. Халашевский почему-то слегка сбавил темп. Со своего будущего пидстопа он все равно наверняка вернется лидером, но Кривенко сейчас заметно быстрее. Ведя машину по апексу Бэнкинга, Илья Соболев слишком сильно сместился вправо и лишь в считанных сантиметрах разменулся с бетонным отбойником. Никишин вновь атакует Семкина в восьмом повороте, а затем лишь усиливает натиск в связке 9 и 10. -го. Грубовато, но без единого касания принуждает Дмитрия покинуть оптимальную траекторию и уступить позицию. Жаль, что столь красивую борьбу пилоты ведут лишь за девятое место. Семкин пытается вернуть позицию в первом повороте, но врезается в Александра. Никишин вынужден слегка срезать второй поворот, и они вновь меняются местами. На торможении перед восьмым поворотом Семкин вылетает с трассы, окончательно уступая Никишину. И похоже у Дмитрия был контакт со стеной. По окончанию круга он заезжает на петле и больше не возвращается. Незадолго до этого гонку также покинул и Лепунов. Наконец, в боксах лидер гонки. Кривенко не успел его обогнать, но отрыв между ними заметно сократился. Как знать, где бы сейчас был Александр, если бы не помощь, в кавычках, от напарника. На пятое и шестое места выходят Баринов и Соболев соответственно, поскольку ехавший до этого перед ними Плешков тоже поехал на пидстоп. Большое падение темпа сразу после дозаправки выглядело бы логичным. однако сейчас Холошевский наоборот вновь начинает потихоньку наращивать отрыв от Кривенко, даже несмотря на небольшую заминку с обгоном Соболева на круг. У Загоруйка вновь падает темп, сейчас его быстро догоняет Баринов. На стартовой прямой Евгений переходит к непосредственным атакам, но Дмитрий грубо на грани допустимого захлопывает калитку и пока позиции не меняются. На следующем круге Баринов вновь атакует на стартовой прямой, а Дмитрий опять пытается перекрыть траекторию. В этот момент выясняется, что благодаря специфическому лагу они могут безболезненно проезжать друг сквозь друга. Пилот Феррари этим пользуется и вновь отбивает атаку. А затем, когда они были в третьем повороте, происходит обрыв сервера. Компьютер Дмитрия Семкина по какой-то причине перезагрузился, прервав всю гонку. Пилоты успели проехать менее 70% изначально запланированной дистанции гонки. В соответствии с регламентом, в таком случае заезд не будет продолжен или перезапущен. Текущие позиции пилотов зафиксированы как окончательные, но участники получают лишь половину очков. Таким образом, пятую в сезоне гонку, сравнявшись по этому показателю с опариным, выигрывает Богдан Холошевский, А компанию на подиуме ему составляют Александр Кривенко и Юрий Воронов. Далее Дмитрий Загоруйко, Евгений Бабин. Илья Соболев, Антон Плешков и Алексей Ермаков. Александр Никишин стал редким для нашего чемпионата примером случая, когда пилот доехал до финиша, но на позиции, за которую не дают очки. Также не смогли пополнить свои копилки из-за сходов новыми зачетными баллами Семкин, Лепунов, Богданков, Бореев и Апарин. Отрыв Холошевского от ближайшего преследователя в личном зачете вырос до 7 очков, хотя на самом деле даже до 8. Но к тому, почему это так, вернемся чуть позже. Дмитрию Загоройко теперь всего половины очка, не хватает до Константина Гуренко и Владимира Ковалева. А Баринов поднялся на одну строчку выше, опередив Владимира Соколова. Также первые очки смогли набрать Кривенко в своей последней гонке и Соболев в дебютную. В Кубке Конструкторов после осечки в Китае здесь Феррари вновь смогла отыграть очки у Макларена, хотя на этот раз в довольно малом количестве, а именно 5. Победа Холошевского в гонке стала первой в сезоне для Уильямса и позволила коллективу из Гроува опередить Минарди в борьбе за четвертое место. Тойота благодаря подиуму Кривенко поднялась с самой последней позиции на место последней команды из тех, у которых есть очки. Ситуация с выбором сервера после такой концовки гонки привела к крупному скандалу. Холошевский действительно слишком поторопился с принятием решения, а опарин, будучи по ходу чемпионата, пожалуй, самым неравнодушным к проблемам лагов и связанных с ними столкновений, был по сути проигнорирован и в конечном счете оказался целиком и полностью прав, вдобавок при этом еще и пострадав больше всех, сойдя в самом начале гонки как раз из-за лага. Хотя частично выбор Семкина в качестве сервера оправдал себя, у большинства пилотов действительно повысилось качество игры и ушли почти все лаги. В целом этот опыт был признан неудачным. А парень был крайне раздосадован ситуацией, причем больше именно отношением к проблеме до заезда. Тем, как пренебрегли его мнением, нежели последствиями принятого решения. Он поставил на обсуждение вопрос о повторном проведении гонки, хотя предусмотренных регламентом причин для этого не было. А также резко раскритиковал Богдана и всех, кто поддерживал его выбор, обвинив в неспособности усвоить уроки прошлых гонок, когда порой именно подобная спешка в принятии ошибочных решений и приводила к проблемам. В итоге Алексей решил немедленно покинуть чемпионат. Будучи до этого, напомню, составителем сборок для этапов, он добросовестно продолжил работу и предоставил участникам рабочий материал для проведения еще трех этапов, но после этого полностью прекратил какую-либо деятельность как в качестве пилота, так и организатора до конца сезона. Поскольку еще один организатор чемпионата Илья Моисеев некоторое время назад тоже отошел от дел по личным причинам, теперь Халашевскому придется до конца сезона справляться в одиночку. Забегая вперед, стоит сказать, что в последующем 2010 году состоялся новый сезон, Back in History 2, в котором Апарин вернулся в качестве пилота и единоличного организатора. Но это уже будет совсем другая история. А сейчас, за 4 гонки до конца, мы теряем одного из организаторов, одного из лучших пилотов, одного из претендентов на чемпионский титул. Алексей Апарин прощается с чемпионатом в EFOC Back in History. Вот такой непростой, скажем так, ситуации закончился данный 15 этап чемпионата, но давайте не будем спешить с возможными выводами о расстановке в чемпионате. Да, к сожалению, чемпионская гонка потеряла одного из трех своих участников, но это далеко не означает, что все решено. Уж простите за такие очень легкие спойлеры, но все-таки, поверьте, еще ничего не закончено. И в оставшихся четырех, получается, этапах, поверьте, будет на что в этом смысле посмотреть. Поэтому призываю вас не пропускать последующие ролики. Ну, а в ближайшем из них... В выпуске о 16 этапе, мы с вами посмотрим гонку на такой замечательной трассе, как Хунгара ринг все мы помним тот самый Гран-при Венгрии 2006 первая победа Дженсона Баттона, как оказалось позже первой и последние победы Хонды, ну или по крайней мере данной команды именно в этой ее реинкарнации. Ну а как наши пилоты переиграют все по-своему, мы увидим уже в ближайшем видео, которое, как я вам говорил во время релиза предыдущего ролика, Немножечко подзадержится, но его вполне стоит немножечко подождать. Ну а на этом, пожалуй, все. Как обычно, напоминаю, что всякие полезные ссылки и прочая информация внизу в описании на YouTube. Ну а с вами был, как всегда, Богдан Хлашевский. Скоро увидимся, до новых встреч, пока!